У людей разные, а моя одна навека, звездочка моя ясная, как ты от меня далеко, позна мы с тобой. Облако тебя трогает, хочет от меня Хочу рядом быть познаны. Для тебя я не буду, крылья, говорят, не те, мне нельзя к тебе на небо.